Представляем вашему вниманию уголовку муфтовую пожарную ГМВ-125. Данная гайка предназначена для быстрого и герметичного соединения напорных рукавов с пожарным оборудованием или системой пожарного водоснабжения. Чаще всего с помощью данной гайки соединяются напорно всасывающие рукава 125 диаметров. Головка пожарная ГМВ-125 с одной стороны имеет характерные зубцы, благодаря которым легко соединяется с пожарными головками других типов 125 диаметра. Внутри гайки имеется кольцевая проточка, в которой крепится уплотнительное кольцо, с помощью которой сохраняется герметичность цепки. Данные кольца являются съемными, так что в случае необходимости их можно заменить. С другой стороны гайки идет муфта или внутренняя резьба 125 диаметра, благодаря чему данная гайка легко накручивается на любую резьбу 125 -го диаметра. Головка ГМВ-125 украинского производства, изготовлена из алюминиевого сплава. Давление рабочее 12 атмосфер, диаметр по клыкам 16,7 см.